Ты выбрал однажды профессию эту, с пути не сойти, с него не свернуть, здоровье страны, весомую лепту. От имени Совета ветеранов и Женской государственной медицинской академии разрешите мне поздравить с Днем медицинского работника. Уважаемых наших преподавателей, сотрудников, ветеранов, милых студентов нашей Академии и всех выпускников нашей Ижевской Медицинской Академии, которые работают во всем мире, и в Америке, и в Канаде, и в Австралии, и в Казахстане, и в Туркмении. Я желаю вам здоровья. Вы сегодня герои наши. Я желаю здоровья и главное – оптимизма. А оптимизм – это аромат жизни чтобы он сохранился. Мы вас любим, мы помним вас и желаем, самое главное, быть всегда на уровне и никогда, никогда не сдаваться. Алла Васильевна Рупенкова, до свидания. Я люблю вас. Наши добрые врачи. Привычные выходные, Обой положен из больных, бывают часто задержными, те чувства выпусшие и жутко не ел услышать нам не слово, что восемь достала жизнь, А лесот лишь поступит снова и учиться скоро я. Мы верны, светлых больничных палатах Жизнь нас спасаете вы Жизнь нас спасаете вы желаю вам здоровья, счастья, удачи с праздником вас и хороших послушных больных. Обычное сердце под белым халатом Такое же точно, как у других